Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для водолеев. И несмотря на то, что он очень точный по вашим же откликам, это общий прогноз, а вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю, где я детально дам вам описание каждого дня, недели по трем сферам вашей жизни. Отношения, деньги и здоровье. А также вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц на каждую сферу жизни отдельно, где я дам на каждый день месяца подробные, детальные рекомендации. Ну а сейчас прогноз на эту неделю. А на этой неделе у водолеев возрастет количество контактов, поездок и знакомств. Возможно, это будет связано с тем, что вы сами станете более любознательными и интеллектуально активными. Вы сможете восполнить пробелы в новой информации о том, что происходит у ваших знакомых, родственников и друзей. А поскольку вы станете очень осведомленными людьми, то уже к вам могут начать обращаться с просьбами рассказать о последних новостях. Это хорошее время для подключения друзей к своим делам, когда вам по каким-то причинам потребуется собрать вместе несколько человек для какого-то дела. И вам точно не откажутся помочь, все будут только рады. Вместе с тем, это не лучшее время для доверительных бесед с незнакомыми людьми из числа попутчиков во время, например, поездок. Помните, что ваши слова могут использовать против вас, и это негативно отразится на вашей репутации. Что касается любовной сферы на этой неделе, то влюбленных водолеев ждет романтика пополам с разочарованием. Последних будет меньше, если вы реалист и трезво оцениваете положение. Не исключено, что вам придется держать дистанцию с человеком, который вызывает у вас симпатию. Я рекомендую не отказываться в общении, но соблюдать правила, нарушения которых может вам навредить. Если ваша политика не встретит понимания сразу, не, не отчаивайтесь. События сейчас разворачиваются не слишком быстро. Чужое мнение еще может Перемениться. А теперь, что касается финансов и карьеры. Водолеи на этой неделе могут успешно применить себя на работе в составе группы единомышленников. Вы удачно вольетесь в коллективный производственный процесс и добьетесь отличных результатов. В эти дни можно работать на опережение с прицелом на результат в будущем, в перспективе. Также это удачное время для знакомств с целью привлечь людей к сотрудничеству в будущем. Составленный в эти дни бизнес-план будет вполне реальным. А в конце недели будьте осмотрительнее при работе с информацией. Вам могут поступить ложные сведения. Мои родные, вот такова будет эта неделя. Свое спасибо вы всегда можете выразить в виде лайка, а также сделав репост, максимальный репост во все соцсети. Таким образом, вы нам скажете свое спасибо, а те люди, которые воспользуются нашими рекомендациями, скажут вам свое энергетическое спасибо. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. Вы всегда в числе первых сможете видеть выход нового видео, прогноза, ответов на вопросы или прямой эфир, на котором я отвечаю на ваши самые больные вопросы. А сейчас я говорю вам до свидания. Желаем вам состояния счастья и изобилия во всех его проявлениях. С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей. И обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока.